Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Мне часто задают вопрос среди знакомых, друзей как ты сажаешь огурцы в мешки? Вот сегодня у меня настал тот момент, когда я решила посадить огурцы в мешки. И я хочу последовательно рассказать и показать, как это я делаю. Ну, начнем с того, что посмотрите, какая хорошая уже рассада огурцов. Они уже практически на цвету но вытянулись очень сильно для эксперимента 9 тут 10 штучек огурцов которые я посадила это сорт герман и кустовой я экспериментально посадила уже в мешок у нас было очень холодно мешок я сажаю по две штуки вот посмотрите как у нас выдержали очень такую холодную погоду мои два посаженные огурчика в мешок Посмотрите, было очень холодно, но они у меня выдержали такую экстремальную ситуацию. И я решила, что я обязательно посажу и остальные. Нам, че, конечно, укрывала их укровым материалом. В общем, значит, не холодно здесь теплица, поэтому я все остальные решила тоже посадить. Как я это делаю? Ну, начнем последовательно. Я готовлю мешки, так вот послойно. Вот видите, у меня первый слой это сухие листья собираю с огорода здесь все и такой у меня нижний слой получился потом вот такая скошенная трава была у меня которую делали как подкладку курам все это у меня валялось тоже по огороду я собрала тут есть какой-то куриный помет но они уже все уже так и подсохли и пропитались этим куриным навозом вот это второй слой у меня который я закладываю в мешок и третий слой здесь яичная скорлупа плодородная земля верхний слой в тот в который я буду сажать огурцы вот все у меня подготовлено для посадки конечно надо полить теплой водичкой огурчики почву под огурцы поливаем так все выравниваем и делаем Две лунки. Ну, руками, конечно, удобнее сделать. И вот полностью, вот так полностью, вот так полностью торфяной горшочек я сажаю, чтобы не повредить корневую систему. Я вот так сажаю. Сейчас и второй посадим. Смотрите, какие у него уже длинные, так, примерно одинаковые. Возьму вот так вот. Укрепляем, заглубляем. Так, еще полью немножко. И припорошу сейчас сверху. Чтобы не видно было ни горшочков этих торфяных, грунтом подсыпаем. В этих мешках у меня посажены два сорта огурцов, это кустовой и герман. Это остатки прошлого года, я их так раскидала на салфеточку, прозрачную баночку, и они у меня дружно взошли. Этого вот четыре мешка и три мешка я еще хочу посадить длинные китайские огурцы холодоустойчивые. Боже очень нам понравилось в прошлом году. Они такие прям сладкие в теплице росли всего в одном мешке, две штучки. И этого хватило для того, чтобы так полакомиться ранними огурцами. И еще купил какой-то сорт, такой маленький-маленький, называется калибри. Вот это будет у меня вторая партия в трех мешках. Ну, вот, тоже сегодня положу на салфеточки прозрачные емкости для прорастания. А следующие партии, это у меня будет уже на улице, но это, это вот ранние огурцы, которые действительно не подводят. Я говорю, это какое-то чудо посадки. Мне нравится кушать первые огурцы уже в мае. Вот эти огурцы были посажены 9 марта. То есть практически им месяц Оп, они так хорошо бодренько выглядят но я думаю что апрель май им конец полностью закончится апрель май достаточно будет для того чтобы они начали хорошо куститься развиваться ну дай бог будут огурцы думаю что будут а куда наденуться да если вам понравился этот метод посадки, сажайте, экспериментируйте, пробуйте. А почему бы нет? Потому что эти мешки вот можно, знаете, как даже не укрывать укрывным материалом. Я как-то поднимала вверх сам мешок, закрывала его и тоже тепло держалось очень хорошо. Ну, как кто может, тот и укрывает огурцы до определенного времени, чтобы потом их уже поставить на постоянное место. Всех вам благ, сажайте, друзья мои, мир вашему дому.